Всем привет! Мы между Падом и Лесамином. Время полдесятого. У меня две корышинки четыре лунки. Товарищ успел поймать уже одного себя и Больше нифига. Сидим, тишина. Вода продолжает прибывать. Что не скажешь про у oh, у сюда в эту сторону или обратно видимо что-то ему что-то его сюда тащит Туки-туки мы из Кентуки. Показывайте ваши большие уловистые штуки. Вот. Да. Юра Хапуга. По-другому не назовешь, Всех обловил. Да нифига не клюет, так что делать -то? Ну рассказывай нам. Да если... что рассказывать, вот. Вот. Вот, все стоят и смотрят друг на друга. глухо. Пойдем, Духа. посмотрим, что у Андрюхи. Раз у тебя глухо. Туки-туки. Закрыт, я так вижу, ты сурово. О, ничего себе, больше всех поймал. Даже не знаю. Два Фу, накурил тут, блин. Это не я, это мужики. Да, да, да, приходили, покурили. Да. Ну что думаешь? Что Вода прибывает еще? Прибывает, может наманить еще. Вот Хорошо, ладно, все. Это... У него вообще, смотри, а. офигеть, он. Он всех обуловил. Хитрый. Да. А там Блин. до сих пор копаются, видишь. Да. Понял. никого у меня не было. Ни тихо шкаривка. Что, сходил на улицу, посмотрел у ребят. Чего? Ничего. Не клюет пока. Вода прибывает. Пока, потихоньку. Может остановится, может поклюет. половим, Не знаю. Торопиться нам некуда пока. Вроде так что вот так техники к нам подъехали ребята Юра, что поймал, что? Две корюшины. Ничего себе, он опять поймал две корюшины. Обнаглел ты. Пока что делать? Что делать-то? Третьяков он ловит. Да. Ловит падла ФРГ. Сейчас мы его Только распутался. А что у тебя было-то? Пять корюшин запутали удочки. О, блин. Ну вот видишь. Ты не уходи от него, а то он это самое без тебя ловить не сможет. Да, понятно. А у Андрюхи допинг забрали, он больше не поймает. Ладно. Так, ну чё, первый час. Рыба не ловится, не растет кокос. Юра у нас любуется на солнце. Вот оно наше северное солнце. Че, Юра? Как ты домой-то поедешь? А вот туда. А смотри там вон какие-то фары горят. Одни на нас идут, одни вот видишь поехали, обижают всю слякоть. А эти вот прямо есть... поехали? И объехали около леса берегом. Это вот те. Он те, которые. А эти? Туда. А эти вот туда поехали. Вот я и смотрю, как они поедут чтобы нам спокойно уехать без приключений. Да, ребята, сегодня подавал вскус. Но они вроде нормально идут. Вот я и говорю, что может, я из-под по следам. Если следы не заметется. Я а что ее забить? Все равно Так, самые терпеливые остались. Самые ждут. Когда вода повернет. Она пока стоит. Один Андрюха только ловит. 5 сигов. Кто зачем ехал? Но он ловит, потому что пьет. А мы не пьем и не курим. Здоровый образ жизни ведем. Но у меня вообще ничего. И ничего. Я за рулем. Ну ничего, я отыграюсь когда-нибудь.